Будем считать, обязанности дневального выучили. В званиях, надеюсь, все разбираются. Я не разбираюсь. Тяжелый случай с нашей коровой. Ты чего, Вакутагин, из тайги за солью вышел и в армию забрали? Никак нет, товарищ младший сержант. У нас тундра. Да один хрен. А ты знаешь, Вакутагин, что будет, если ты с тумбочки неправильную команду подашь? Никак нет, товарищ младший сержант. Не младший, а младший. Так вот, Вакутакин, слушай, а лучше зарисовывай. Одна полоска, две звезды. Это кто у нас? Эстенант. Правильно. А три звездочки? Рисуй, рисуй, Вакутагин. Это тебе не олень, а рога пилить. А зачем пилить? Я откуда знаю. Давай. Две полоски, две звезды, подполковник. Рисуй вакутагин, рисуй, понял? А теперь иди зубри. Полчаса даю, время пошло. А три звезды, три звезды вакутагин к нам не заходит. Солдат! Смирно! Где командир роты? Я спрашиваю, где командир роты? А не, к нам такие не заходят! Чего? Вот! Вспышка! Чего? Вспышка! Команда касается всех! Так. Ну и где же у нас тут командир рот? Капитан Зубов, товарищ полковник. Капитан, у тебя дырокол есть? Так точно? Тащи. Рабочий? Так точно? Это хорошо. И научи солдат в званиях разбираться. Есть? Ну вот куптей, вешайся.